Да не, нормально так приняли, вообще здорово. Так приятно было. Да? да конечно. Молодец, Славка. Славка, Славка он молодец. Он так, у нас? Спасибо. Димоныч, ты светишь, хочешь снизу-сверху, откуда удобнее тебе. У нас ПТ-шка остается на отстреле. ПТ-шка. Я понял. И, и Володя на проджетике. Бой начинает так а мы сюда парни а я опять вы мозги ебать вазик на горку то не лезть ты меня должен прикрывать по да, огорь я покрываю отстань от моего вазика друг отстань погнать своего вазика а у тебя на огне чтобы светить да ладно все, уже там поебал, уже отдал этот путь. А, у них каяны поехали на горку, ребят. Вазик, ты где, блядь? Че ты не помог елку зарывать? Где? Каена. Так, ребята, 10 секунд до арты. Вазик, играй на команду, не играй свою игру. Команду играй. ты хорошо играешь, молодец, но не на себя, надо здесь играть на ребят, ну, ну какой на себя, ну ребят у них здесь сядь Тима, вот здесь вот стоит только снизу их не застоит тише, тише, блин, дружище давай ты, ты, ты щедро, потише, ты реально, блин а по мне сушка уже, блин, два раза кинула. да хоть 22 ТТшки, давайте ТТшки забираем Сейчас ждем расходку, расходку, и потом вкати. Все поехал по этому. Да поехали, я поехали. Мысли, я мне 250. А он, Бориска идет ко мне. Состоянно с... не, не готовы, сука, плохой какой -то. Борис, один м дни покажу его. Все, тут куда-нибудь Вот, сука, а? Остановись, остановись, что ты пытаешься. Да Помни, стрелять сзади. Я из-под обстрела ухожу. О, раз. Придурок. Отсюда сегодня, сушка может ебануть. Где он жил? А, бог. Да. Сушка вон где была? Ну, наперекосять. Спокойно работать. Если собрать нас скинуть, она 150 пойдет хоть бы хоть. Боря минус 1. Я на КД. Ты идет. Лазер, Я же кто Я на Я... Я Я КД Я не добирайте. Сушка может сброситься сама, добровольно. Да, да, -а -а. полетел. Молодец. Уговорил, уговорил. Красиво летел. Ты